Здравствуйте дорогие друзья и уважаемые наши подписчики, с вами Андрей и компания Акваградус. И сегодня у нас ролик посвящен такой теме, что же такое дистиллят и что такое ректификат. Очень много задают вопросы и нашим менеджерам, и в комментариях, что такое дистиллят и что такое ректификат, есть ли между ними разница, есть ли какая-то четкая граница. Давайте попробуем разобраться сегодня в этом вопросе. Дистилляция это, грубо говоря, перегонка браги в какую-то жидкость. При этом используется обыкновенная емкость, используется какая-то труба, в разных вариантах есть разные аппараты. Может быть просто трубка, холодильник, змеевики, сухопарники используют и тому подобное. Но с сухопарником это уже двукратное как бы переспарение, двукратная дистилляция в, в одном режиме. А простейшая дистилляция это обыкновенный дистиллятор, то есть бак и холодильник, где брашка кипит, пары спирта конденсируются, вернее сначала пары спирта испаряются, попадают в холодильник, там они конденсируются и обычно этот процесс происходит, Происходит от начальной крепости, в зависимости, конечно, от того, какую крепость вы залили изначально браги, но обычно это первые капли идут от 70 до 80 градусов, ну и заканчивается процесс дистилляции обычно водой. То есть можно дожимать все до нуля. И так, таким образом мы делаем обычно брагу, перегоняя спирцерец. Вот это вот это и есть обыкновенный дистиллят. Затем можно было бы этот спирцерец опять залить в куб и опять же на... В простейшем аппарате, без использования каких-либо колон, дефлегматоров и сухопарников, сделать еще одну такую же дистилляцию, будет уже более укрепленный продукт. Вторая перегонка обычно идет у нас с отбором головных и хвостовых фракций, чтобы получить именно тело или сердце, его еще называют. И оно обычно уже бывает крепостью в районе 70-65 общей. Так делаются классические дистилляты, виски, кальвадосы и тому подобное. Это называется дистилляция. А теперь, что же такое ректификат или ректификация? Ректификация это многократная перегонка в одном процессе. То есть мы используем какие-то виды либо приспособления, либо колонн, либо еще какие-то варианты, где происходит многократное переспарение на каждом уровне либо тарелки, либо колонны, либо царги. Происходит многократное переспарение, многократная дистилляция, и такое число дистилляции может доходить и до 40, и мы получаем в идеале спирт без, без аромата исходного сырья крепостью 96,6 градусов. Это называется ректификованный спирт. Но это я объяснил примерно две крайности. То есть классический способ дистилляции и максимально качественный, максимально чистый ректификованный спирт. А как же определить, где грань? Если она существует, ли грань между дистилляцией и ректификацией? На какой крепости может быть, вот знаете, как спрашивают, 90 градусов это дистиллят или ректификат? Друзья, на самом деле нет четкой грани. Я бы так сказал от себя, что если человек в продукте слышит запах исходного сырья, то есть, выпив какой-то разведенный до 40, до питьевой крепости продукт, неважно это был на какой крепости, 90, 92, 95. Если человек слышит аромат исходного сырья, я бы это относил к дистиллятам, пусть укрепленным, пусть еще как-то. А если это водочный вкус, абсолютно лишен аромата исходного сырья, это все-таки ректификат. Принцип работы колонн всех, которые на нашем сайте продаются, они используют принцип ректификации. То есть мы имеем царгу, мы имеем дефлегматор. Вот давайте по, на принципе аппарата Акварадус Компакт мы рассмотрим. Мы имеем царгу, которая происходит переиспарение на насадке наших восходящих паров и опускающиеся флегмы. Мы имеем дефлегматор, который делает конденсацию восходящих паров и опускание в виде флегмы на насадку. И холодильник. То есть используется принцип ректификации, но так как это, здесь идет небольшое укрепление и крепость, допустим, на таком аппарате получается в районе 80 градусов, и аромат исходного сырья здесь отчетливо прослышен, я бы все-таки отнес это к, дистилля к дистилляторам, но с максимальным очищением, с максимальным освобождением от каких-то ненужных нам примесей. Если мы используем более... Более мощный аппарат, если так можно выразиться, допустим, вот мы берем в нашей линейке «Акваградус» аппарат «Акваградус Стандарт». Там уже и Царго имеет высоту 50 см, и насадки там больше, и дефлегматор мощнее. Соответственно, площадь полезного тепломассообмена, на которой происходит переспарение больше, и крепость получается больше. Там уже крепость 90-92 градуса. И э, запаха исходного сырья там, конечно же, уже меньше. Там он более тоньше, более изощренный и, соответственно, очищение больше. Выбирать каждому свое, кому какая крепость нравится. Допустим, лично мое мнение, я сторонник дистиллятов. Хоть дистилляты считаются более, более вредными, так да, скажем, потому что в них большее количество всяких примесей, сивушных масел, э, чем в рехификате. Но мне больше нравятся. Они мягче, они ароматнее. Еще один над достоинством, допустим, аппаратов колонного типа его можно использовать как ректификационную колонну, дополнив до нее там царгу дополнительную насадку, получать спирт, так можно использовать его как дистиллятор. То есть убрав с царги насадку, убрав дефлегматор, вы можете производить классические диф... дистилляты. Этим и универсальны наши колонны, что вы можете использовать абсолютно э, по-любому. Это отличный инструмент в руках самогончика, который любит экспериментировать любит делать разные напитки. Коротко о дистиллятах и ректификатах я рассказал. Если у вас какие-то есть вопросы, задавайте их в комментарии, также делитесь своими мнениями всем будет интересно а какой аппарат выбрать, именно простейший дистиллятор или уже ректификационную колонну, конечно же решать вам, мы вам это подскажем. И на нашем канале у нас очень много видео, которые связаны с работой на тех или иных аппаратах. Вы можете это все увидеть. И в заключение, как всегда, хочу сказать, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайки, не стесняйтесь, жмите на колокольчик, если не хотите пропустить наши новые видео. С вами был Андрей и компания Акваграм. Радус. до следующих встреч друзья.